Здравствуйте. Сегодня мы посмотрим, что прислали наши друзья китайцы. Примерно три недели назад я заказал две пары тактических перчаток. Вот сегодня пришла посылочка. Мы посмотрим вместе с вами, что эти перчатки из себя представляют. На сайте видно, что это реплика фирменных перчаток WACOL даже логотипчики похожие вышитые поэтому сейчас посмотрим какого качества эта копия естественно это перчатки не настоящие но как сейчас это говорится репликой. так вот они хорошо запакованы заказывал двух цветов и двух размеров вот Песочный цвет и цвет хаки. Такой болотный. Болотный размер L побольше. Песочный размер M поменьше. Давайте вот с болотного начнем. Такой пакетик на зипе. Замша. ставочки клапана так у нас липучка ну что скажу довольно удобно удобные перчаточки мягонькие, здесь вот вставка твердая костяшек пальцев слишком затянул вот второй день пошиты неплохо косячки конечно есть но не смертельно так они у нас смотрятся. Тут вот подушечка мягкая, тут тоже подушечка. Вот. Хотел сначала брать с длинными пальцами, но потом подумал, что будет неудобно заряжать барабанчики для пневматической винтовки. Все-таки в перчатках они маленькие, пульки. Поэтому решил взять обрезанные такие перчатки. Тем более зимой с пневматики стрелять не будешь, а летом вот, обрезанный самый, то посмотрим вторые. Такие накусники мощные. Перчатки сидят плотно на руке, плотно. Размер поменьше. Так сказать, десерт, расцветка песочная, пустынная. да они видно поменьше но ну, это перчатки для сына у него рука поменьше ну тоже так симпатично смотрится ну что могу сказать при своей цене что там около 11 долларов у нас они продаются что-то 1200 по моему Неплохие перчатки. Можно брать такие замшевые. Пошито неплохо. Как будут в эксплуатации, время покажет. На этом обзор заканчиваю. Спасибо.